сторожки у него интересные на улице жарко видно плохо Эмоций. Ну ладно, едем мы дальше нам надо далеко с вороном ехать. Далеко, короче, меня он кто-то спалил уже, козочка. бежит набежит как раз под ветра на меня почует Ну, ветер вот прям ветер прям туда дует на нее там вот ворон у меня может ворона еще увидела забежала она вот в этот куст первый раз Козлятки вроде как маленькие Там она мамка Или все одинаковые, не пойму Ладно, пусть бегают. Передвигаюсь вот на таком теперь транспорте пока. Ворон у меня на отдыхе. Ворон сильно устает. Надо ему дать отдыха. Он у меня пока задействован в катании ребятишек. И наборе сил. А то я его в этом сезоне заездил. Серьезно, причем. Так что вот так вот. Ну вот доехал я 12 километров. На велосипеде в одну сторону сейчас. Километра два прошел пешком. Ну вот, обратно два. Сейчас до какой-нибудь дорожки дойду. Тут плохо едется. И поеду дальше. В сторону дома. Надо. Маленько еще и самому весу сбросить, а то коню тяжело, надо просто меня возить, ну и заскакивать мне на него тяжеловато. Это пошло не так в общем запомнили да вот примерно вот за этими березками стоял не за этими а вот напротив вот этих вот получаться больших считаем шаги 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 двенадцать тринадцать, четырнадцать пятнадцать, пятнадцать шестнадцать семнадцать шагов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 ну ладно. того наверное, уже съели. Вот тропинка. Маленький козленочек выскочил, молодой. Стабилизация какая-то у меня плохая на камере стала. Выскочил-то рядышком. Может быть, он там не один. Бежал А вот он второй Ну поди есть и третий вот Тут буквально 10 метров до них было нет, два. Два. О, в ту сторону дома. Больше никого не видит. Две козы еще выскочили. Причем из одних кустов. Недалеко от козла. Только за ушли. Они по себе ходили. То ли это две козлушки с прошлого года. Не понял. Далеко их уже увидел. В поляну перебегали. Как-то вот так вот вот.